OptHub – удобный сервис для безопасной и выгодной работы с Китаем без посредников. Увеличить прибыль на 23% за счет прямых поставок из Китая. Уменьшить брак импортных товаров на 78% за счет качественного аудита производства. Увеличить средний чек на 37% за счет расширения ассортимента. Это реальные результаты, которых достигли наши клиенты с помощью консолидированных закупок в Китае. Консолидированные закупки позволяют расширить ассортимент и снизить закупочные цены. Покупайте мелкие партии в большом ассортименте по ценам производителя за счет объединения с другими участниками. За 10 лет мы собрали команду из 24 специалистов, накопили базу из более чем 200 проверенных фабрик и имеем опыт поставки более 7000 товаров для разных отраслей. Мы специализируемся на работе с мелким и средним оптом, сетевым ритейлом и рекламными агентствами. Знаем, как найти и проверить производителя, как организовать производство и контролировать сроки и качество на всех этапах, как забрендировать товар или запустить производство под собственной торговой маркой и как оптимизировать логистику, чтобы поставки приходили точно в срок. Звоните нам прямо сейчас и начните зарабатывать больше за счет расширения ассортимента и снижения закупочных цен.